Доброго времени суток, мои дорогие любимые слушатели и гости моего канала. И сегодня у нас очередное занятие в нашей группе, в закрытой группе Магия нового тысячелетия, Круг силы. И я хочу представить вам очень сильную, очень мощную, ресурсную практику прокачку, поддержка ангела и взращивание внутренней силы. Данная практика она обеспечивает достаточно много эффектов, но есть три основных эффекта. Это снятие зажимов и блоков на физическом, на мышечном, на психоэмоциональном уровне. Практика наполняет ощущением силы, укрепляет внутренние ресурсы, что способствует более успешному управлению своей жизнью, своей судьбой, своим замечательным и прекрасным путем. Также в этой практике вы получите защиту и поддержку вашего ангела-хранителя и вашей, вашего высшего я. Практика занимает практически 30 минут вы выключаете все ваши приборы и, слушая мой голос, входите в определенное состояние. В этом состоянии с вами взаимодействуют силы, которые помогают вам, выстраиваются определенным энергетическим полем и, соответственно, эту практику можно слушать, можно ее использовать, особенно тогда, когда у вас где-то не хватает каких-то сил для реализации ваших поставленных целей, ваших поставленных задач. Ну и, соответственно, эта практика, она достаточно глубинная, поэтому включаемся в работу и мы начинаем. Я формирую для вас поле исцеления, и тот, кто уже вступил в закрытую группу э, апреля месяца, вы молодцы. Тот, кто еще не вступил в закрытую группу, пожалуйста, вы можете вступать. Стоимость закрытой группы магии нового тысячелетия. Круг силы» – 2128 рублей. В этом месяце у нас с вами 5 занятий: это 2, 9, 16, 23 и 30 апреля. Все энергии сохранены, все энергии выстроены в соответствии и обряды, и прокачки, и практики, в соответствии с лунными циклами. И а, также я хочу вам напомнить, что с 20 апреля у нас по 6 мая. Идет коридор затмений. К нему надо тоже грамотно подготовиться. И для этого у нас есть как раз-таки более двух недель, где мы к нему подготовимся. Я буду говорить в следующих наших занятиях. Поэтому, дорогие мои, саживаемся поудобнее. Ну а тот, кто еще не с нами, пожалуйста, включайтесь в добрый час. Можно мне написать на WhatsApp плюс 7905-128-4128. Это мой личный WhatsApp.